Меня всегда родной называешь Со мною хочешь, ты все разделить И ничего от меня не скрываешь За тебя мое сердце болит не человека нужнее и ближе Твой образ я сохраняю в себе Твою печаль самой первой увижу Знала ты, как люблю я твой смех Сестра Твоя любовь со мною, сестра моя, ты очень не нужна, ты зная от всех бед тебя укрою. На свете у меня лишь ты одна. Товара не скрасишь и подаешь мне достойный пример. Меня с собой свой мир забираешь, лечишь раны от многих потерь. Твоя дружба всегда дорожила, и все, что есть, отдаю я тебе. Я знаю. Свет тебя уходит, На свете у меня лишь ты одна. Тебя ухою На свете у меня лишь ты одна Сестра моя, ты маме не подарок И нет подруги лучше для меня Люблю твой голос, знаешь, он так слабый И я люблю тебя